У меня было две концепции, например, в голове полтора года назад. На день рождения, когда я, собственно, вот мой концерт был в день рождения, когда я лысая в четвертый раз наголо побрилась, вышла на сцену. Мне после этого дня рождения подарили поход к психотерапевту. Хорошо, да. да, он, между прочим, специалист из скачника. Вот. Ну, не настолько глубокий, в смысле, я не настолько была глубоко там. А, но, видимо, достаточно для того, чтобы вот поговорить с ним, пообщаться. Так вот, он мне говорит, думай прежде всего о себе. Ты должна думать только о себе. Вот на, на, ну, на начальном этапе. Не устраивает муж, проблемы с мужем, нафиг тебе такой муж нужен? Зачем, если он тянет тебя на дно? Он тебя вот расшатывает, твоё психологическое, тебе должно быть по кайфу. Ну, то есть, такой вот, такая концепция. Я не услышала в этой концепции работы над собой вообще. То есть, концепция была такая, я, любовь, своя, я должна, собственно, как-то вот любить себя. и, В общем, сразу вот прям я-любить себя. Никакого пути. Послушала. Через пару недель я отправляюсь в православные монастыри в Грузию, где мне... Отец Иосиф утром, вот я приехала ночью, а он утром мне в 7 утра говорит. Все проблемы с тем, что у тебя эго раздуто. Ты должна забыть о себе и подумать о своих детях. Подумать о детях. Что ты можешь для них сделать? Концеп... В общем, вот эти две концепции, они в моей голове породили вот как раз-таки этот когнитивный диссонанс. Я вообще, короче, не поняла, что делать-то. Там говорят, люби себя, тут говорят, не люби себя, люби Бога и работай над собой, над своим эго. И я поехала с тремя детьми, у меня было на тот момент, тем летом, двое, и еще племянник, и со свекровью. А мы поехали, значит, в Сухую Буйволу. Сухая Буйвола – это Краснодарский край, и это такая, ну, совершенно Богом забытая деревня, в общем, там не было ничего, кроме вот, ну, практически закрытого пространства, да, дом, ну, все, дорога из камушков, где ты коляску осекатишь, да -да -да -да -да, километр прокатил туда, километр обратно, все, попа просто уже где-то на лопатках, то, то так качаешься, что баба дорогая, в общем, и вот три месяца, значит, до этого у меня было полтора месяца у себя на севере с моей мамой, и потом еще месяц, значит, со свекровью вот, с детьми там, на юге. И к третьему месяцу пребывания с детьми без мужа. И вот в, в, в этих двух концепциях что же, что же, где же, где же. Я просто взвыла. У меня не получилось служить детям вот прям просто действительно с пустого места. И я просто поняла, что мне срочно нужно выйти на работу. Просто надо выйти на работу, чтобы просто, ну, как-то типа, детей отправить уже в сад, уже все, уже полтора года, два с половиной, все, пора в сад. Все в сад. И, собственно, эм, да, работа меня как-то стала вытаскивать вообще из послеродовой депрессии. И э, э, вот с работой... И с моего вот общения с Теоной, да, имена, когда я пришла и попросила ее о неком духовном как бы наставничестве, да, куда, куда идти, куда бежать. В общем, все это, все это очень так это интересно, но да, это путь, безусловно. Это безусловно путь и безусловно это работа над собой.